Всем доброго времени суток, друзья! Как ваши майские праздники? Надеюсь, все хорошо. Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата в EFOK Back in History, который проходил, чему и, собственно, посвящен данный обзор ровно 10 лет назад. Как обычно, по традиции вначале напоминаю, что, во-первых, в в аббревиатуре названия чемпионата – это старое название форума simrace.su, где проходят различные онлайн-гонки на симуляторах. Ссылочка, как обычно, в описании. Пожалуйста, проходите. И также, как обычно, напоминаю, что если по какой-то причине так вышло, что данный видеоролик на канале первый, который вы смотрите, но вам интересно, то сначала рекомендую посмотреть самый первый ролик, так называемый пролог, видео-вступление, в котором я подробно рассказываю о чемпионате, ну и, может быть, еще стоит посмотреть обзоры предыдущих этапов. Ну а сегодня, как многие уже догадываются, мы поговорим о шестом этапе, который проходил на той же самой трассе, на которой сейчас проходит Гран-при Испании в настоящей Формуле-1. Это, естественно, Каталуния-Монмела, только в нашем случае версии 1996 года. А также, когда, собственно, кадры с виртуальной трассой закончатся, не спешите выключать, потому что еще сегодня мы поговорим о второй так называемый, клубной гонке которая проходила в рамках нашего чемпионата, о том, что такое вообще эти клубные гонки как прошел прошла первая из них, можно посмотреть в том видеоролике, который в основном посвящен третьему этапу в Донингтоне. Да, в конце, во второй половине видео есть вот про это. Ну а теперь не будем откладывать собственно обзор данных гонок в долгий ящик и наконец-то перенесемся на трассу. На прошлом этапе в Бельгии Алексей Апарин стал первым, кому удалось одержать две победы по ходу сезона, и теперь он ведет в личном зачете с отрывом 3 очка над ближайшим соперником, а в Кубке конструкторов Макларен вообще не сокрушим. Ну и давайте наконец уже посмотрим, удастся ли кому-то остановить бронепоезд из вокинга. Автодром барселона каталуния известный также как Каталуния-Монмайло, был построен в 1991 году и с тех пор ежегодно принимает у себя Гран-при Испании Формулы-1, зачастую открывая европейскую часть сезона, Гран-при Каталонии мото джи и множество других соревнований. Также трасса прославилась в качестве тестовой площадки, просто не существует никакой другой трассы, где пилоты и команды Формулы-1 проводили бы тесты чаще. Они знают ее как свои пять пальцев, а потому лишь некоторые уличные трассы могут сравниться с Каталунией в том, насколько тут важна квалификация. Автодром содержит в себе практически все типы поворотов, а потому ключом к успеху здесь будет правильная настройка аэродинамики и общего баланса болида. Разумеется, в нашей гонке будет использоваться более классическая конфигурация трассы без шиканы перед последним поворотом и с чуть более широким и скоростным вариантом поворота для Кайша. традиции пол у Алексея Опарина, а компанию по первому стартовому ряду на этот раз ему составит Юрий Воронов, перешедший в Бенетон. Дебютант Александр Кривенко и Владимир Ковалев возвращают тирл на высокие позиции, а между ними затесался Холошевский на четвертом месте. Далее подряд стартуют напарники лидеров личного зачета ермаков Плешков и Хмельяненко соответственно. На пятом ряду тезки Алешин на Джордане и Никишин вновь на Залбере. Новичок Марк Андронников в своей единственной гонке стартует на Минарде с 11-го места. За ним напарники полежье – Александр Колобенков и Дмитрий Киселев. Кирилл Именин сменил пилетон на форте, и результаты пока, увы, соответствующие – лишь 14-е место. Замыкают рекордно длинный пелетон Илья Моисеев – Уильямс, Владимир Соколов – Заубер, вернувшийся после единственного выступления в Монсе Артур Бореев на Эроузе и Богдан Ковалевский на форте. Новая стартовая процедура и... поехали. Воронов стартует хуже, а парину пока ничего не угрожает. Позади какая-то заминка, не все пилоты смогли покинуть стартовые позиции. Кривенко вышел было на второе место, но в стартовой связке поворотов его оттесняют Холошевский, а затем и Воронов. Далее Плешков, Ермаков, прорвавшийся Киселев и наоборот провалившийся Ковалев. Илья Моисеев неплохо стартовал и прошел несколько пилотов, включая Алешина и Емельяненко. Но все эти старания почти сразу пошли прахом после данного разворота. Андронникова тоже разворачивает на выходе из поворота Вюрт. Его проходит Ковалевский и Соколов. И вот только сейчас первый сектор первого круга заканчивает Нитишин. Давайте посмотрим, что случилось с ним и другими пилотами, стартовавшими с задних рядов. Смотрим глазами Александра Нитишина. Он не может тронуться. Он не смог тронуть машину с места. Его еще сзади подталкивает кто-то. По-моему, напарник его подтолкнул. А может, это был... А ведь... ведь... Нет, вы смотрите, вы проехали оба форте. Они не стартовали оба спитлейна? Странно. Очень-очень странно. А что же не тишин? Ведь он, он... Мы видели, он поехал. Стоит. Просто невероятно. Мы ведь видели, он, е... он ехал. А вот теперь сход. Или это не сход? Нет, он, стартоВ... он стартовал из боксов. Его откатили в боксы, и он из них стартовал. Да. Вот так старт. Так, смотрим глазами Кирилла Именина. Так, он подталкивает э, Колобенкова, а тот подталкивает Никишина. Не смог тронуться. Здесь еще разворот, по-моему, Андронникова. По итогам первого круга сошел лишь Бореев. Пара лидеров все та же. Воронов откатился немного назад, а Ермаков опередил обратно Плешкова и даже пытается прессинговать Холошевского. Лишь за ними Воронов и слетанная пара Тиролов, в которой пока ведет Кривенко. Александр через пару поворотов сможет опередить Воронова, а возможной контратаки Юрия помешает столкновение Ермакова и Плешкова в Лякайше. В получившейся плотной группе чудом не происходит новых столкновений. Но Кривенко недолго был в ней лидером, так как в последнем повороте его болит срывается в гравии. А еще через пару кругов участников этой группы догоняет и начинает последовательно проходить Кирилл и Мини. Когда он проходил Ермакова, этим попытался воспользоваться и проскочить Ковалев, но в итоге просто выбил пилота Макларена. Алексей, впрочем, смог продолжить гонку. Колобенков довольно жестко обороняется от атак Никишина, но даже несколько контактов не принесли результата, и пилот Лежье вынужден уступить. Не успев отъехать от соперников, именин начинает ошибаться и пропускать их обратно. Сейчас впереди него оказались Кривенко и Плешков. Другой пилот в форте, Ковалевский, на стартовой прямой накатывает на Алешина, но пока что одного только Слипстрима недостаточно. Лидеры уже вовсю проходят первых круговых. Некоторые, как например сейчас Никишин, не успевают вовремя уступить дорогу. А вот Моисеев, наоборот, слишком перестарался, освобождая путь для плешков. Тем временем Киселев сошел с дистанции. А Опарин медленно, но верно отрывается от Холошевского. Похоже, сегодня пилоту Феррари не под силу оказать хотя бы такое сопротивление, какое он демонстрировал на прошлой гонке. Проблемы с круговыми продолжаются. На этот раз Алешин тщетно пытается пройти Соколова. У Владимира, однако, скоро начинаются проблемы с управляемостью, в результате которых он не только все же пропустит Алешина, но и уступит предпоследнее место Моисею. На выходе из поворота Кампса Холошевский не удерживает машину и его сносит внутрь. Удар о стену не был фатальным, но пока Богдан откатывался назад, в него на полном ходу врезается Соколов. Это глазами Соколова. Вот, мы видим уже там инцидент. Холошевский он просто откатывается, он пытается сдать назад, но контакт происходит. Да, Холошевский он пытался, сдавая назад, просто очистить трассу, но ему не хватило какой-то доли секунды. Так, а вот глазами Холошевского. Так, вот, да, вот здесь он допускает ошибку, его разворачивает. Так, здесь только тору на заднее, переднее крыло, здесь ничего, он пытается откатываться, но... Соколов, Соколов... Не успевает увернуться. И гонка для Холошевского закона. Богдан вынужден сойти. Болит Соколова, не лишается антикрыльев, но начинает ехать еще хуже. Окончательно лишившийся хоть какой-то конкуренции опарин, тем временем прошел на круг Кривенко и Ермакова. Александр пытается обогнать Алексея в борьбе за шестое место. На стартовой прямой Кривенко попадает в слепстрим и готовит атаку. Но Ермаков тормозит немного раньше, и второй раз за гонку оказывается выбит пилотом команды ТИРа. Но вновь, чудом не сломав антикрылья, продолжает гон. Именин скорее всего был на пидстопе, так как оказался позади Ковалевского и Ермакова. Богдан, впрочем, вылетает в и вынужден пропустить напарника обратно. Емельяненко прошел Плешкова, а теперь вплотную подбирается к Ковалеву. Владимир, даже несмотря на проблемы с управляемостью, пока удерживает конкурента из Бенетона позади. Первую волну пидстопов продолжает Марк Андроников. К моменту окончания его остановки на не появляется также и Соколов. однако повреждения болида слишком сильны, и Владимир продолжает вылетать. Опарин покидает пит а Воронов и Алешин, едва не сталкиваясь друг с другом, заезжают вместе. Юрию хватило отрыва, чтобы выехать все еще на втором месте впереди Ковалева. Соколов все-таки сходит. Также по неизвестной причине гонку покинул Ковалевский. Колобенков оказался позади Моисеева, видимо, тоже был на пидстопе. Парень собирался пройти на круг Плешкова на выходе из последнего поворота, но Антон вдруг излишне резко затормозил, возможно, чтобы подвинуться вправо, но Алексею все равно пришлось уворачиваться. А вот таким маневром лидер гонки, по-видимому, демонстрирует Плешкову свое недовольство. Очередной разворот в Вюрте, на этот раз в Гравии Емельяненко. Его успевает пройти и Менин, который до этого вновь прошел Кривенко и Плешкова. У этих двоих продолжаются свои разборки. Слегка вылетев на выходе из поворота Репсоль, Александр пропустил Антона вперед. А при попытке контратаковать, вновь теряет контроль на выходе из банк Сабаделла. Воронов уходит в глубокий занос лякайши и лишь чудом спасает машину от полного разворота. Ковалев, впрочем, далеко и второму месту Юрия пока ничего не угрожает. Емельяненко вновь оказывается впереди Именина, вероятно Кирилл только что побывал на втором пидстопе. Вследствие нескольких небольших ошибок Плешкова, Кривенко все-таки опережает Антона. Однако чуть позже, на глазах у Ермакова, Александра разворачивает влякайше. Тирол откатывается чуть назад в траву и... останавливается. Так и простояв там некоторое время, Кривенко сходит. После неплохого дебюта Александр временно покинет чемпионат, но позже вернется еще в двух конках. Колобенков готовился было атаковать Моисеева, но теперь оба вынуждены пропускать на круг опарина. Илья при этом вновь ошибается в барук сабател и пропустил обоих. После этого пилот Уильямс еще и побывал на пидстопе, что уже не оставило ему шансов опередить обратно Колобенкова. Иминин потихоньку отыгрывает позиции, потерянные на последнем пидстопе. Сейчас его жертвы после собственной ошибки в кампсе становятся плешков. На пит-стоп заезжает Алёшин. Сначала он промахивается на торможении перед своими механиками, а затем механики просто не обслуживают машину. В отличие от Дмитрия Мельникова в Имале, Алешин не стал так много времени стоять в ожидании чуда и покинул пит -лейн. Он оказывается перед носом у Моисеева и Андроникова. Последнего, впрочем, сразу разворачиваем. Кругом спустя Алешин снова пытается провести пит-стоп, но ситуация повторяется. Также пит-лейн посетили Емельяненко и Ермаков, но у них проблемы Алешина не повторяются. Там Никишин на более высоком месте приехал. И разворачивает прямо на наших глазах Марк Андроникова. Но развор... разворот неполный. Он ловит машину, Но теперь его атакует на круг опарен. Ой-ой-ой-ой-ой! Как. Только вот к счастью это был не опарин. Какой счастье это был не опарен? Это был. Ермаков, и впрочем, это тоже был обгон на круг. Ой-ой-ой, как он еще и Воронова! Ой-ой-ой, какой кошмар! Какая неуступчивость! И Ерма. Ой, Емельяненко еще... Что до опарина, лидер Макларена устанавливает новые достижения, а именно становится первым, кто смог выиграть три раза в сезоне и дважды подряд. После неудачи на прошлом этапе на подиум возвращается Воронов, но ну а Ковалев зарабатывает второй подиум как для себя лично, так и для Тирова, который до этого момента не заработал ни очка со времен победы Гуренко в Монсе. Помимо призеров до финиша, добрались также Емельяненко на четвертом месте и Мини. На пятом, Плешков на шестом, а замкнули очковую зону Ермаков и Никишин. Доехали, но не попали в очки Андронников, Алешин, Колобенков и Моисеев. Для Емельяненко, Алешина и Моисеева это первый финиш в сезоне, равно как и для Андронникова, чья гонка, впрочем, так и осталась для него единственной в чемпионате. Сошли с дистанции Кривенко, Ковалевский, Соколов Холошевский, Киселев и Бориев. Гонка так и осталась до конца сезона рекордной по количеству как пилотов, принимавших участие вообще, так и доехавших до финиша. Отрыв Опарина в личном зачете увеличился почти в 4 раза. Воронов наконец вышел на третье место. Также небольшие прорывы наверх совершили Ковалев, Именин и Емельяненко. В конструкторов изменений чуть меньше. За счет двойного финиша в очках Бенетон опередил Тирелл и Брэбом, а Форте удалось набрать несколько очков в своей последней гонке. Между шестым и седьмым этапами основного чемпионата состоялась вторая внезачетная клубная гонка. На этот раз пилоты опробовали кузовные полиды категории Гран-туризма образца 1997 года на современной версии японской трассы Mount Fuji, которая принимала гран-при Японии Формулы 1 в 2007 и 2008 годах. О самом заезде известно немногое. Выиграл гонку в доминирующем стиле вновь Алексей Апарин на McLaren F1 GTR. Вторым приехал Алексей Ермаков, так Крайслер Вайпер, либо третьим, либо четвертым Богдан Холошевский на Ferrari 360. Также в гонке принимали участие Александр Отникишин и Антон Плешков. Они неважно провели гонку из-за неудачных стартов, многочисленных лагов и прочих проблем. Однако точно неизвестно, на каких болидах они участвовали и какие позиции заняли на финиш. В случае с первой клубной гонкой я, к сожалению, обладаю очень малым количеством информации, поэтому мог что-то недоговорить, о чем-то недорассказать если нас сейчас смотрит кто-то из участников той гонки, пожалуйста свяжитесь со мной можете написать в комментариях под видео или мне как-то со мной лично связаться и если будет что дополнить, мы про эту гонку еще что-нибудь дорасскажем в следующем выпуске, ну а в основном же в этом следующем выпуске мы поговорим о следующем этапе, о седьмой гонке нашего основного чемпионата, которая проходила на трассе испанской вновь, но уже на этот раз херя Деля Фронтера. Что такое Херес 97 -го года, я думаю, объяснять никому не нужно, та самая квалификация с тремя одинаковыми временами, то самое столкновение Вильнёва и Шумахера, ну а наши пилоты, как обычно, постараются переиграть эти события по-своему. Как у них это вышло, узнаем в следующий раз. Ну а на этом, пожалуй, все. Всякие полезные ссылки и прочая информация, как обычно, внизу в описании под роликом. Ну и, наверное, настало время попрощаться. С вами был Богдан Холошевский. Скоро увидимся. Пока.